«Здравствуйте, дорогие друзья! Модные темы о семейно-бытовом насилии добрались уже и до сибирской глубинки, и в моем городе начали разворачиваться интересные события». Несколько дней назад жительница моего города, Анна Кузьменко, разместила в Инстаграме вот такие фотографии. И в постах было написано, что «муж ее избивает, она бедная, несчастная, не знает, куда от него деваться, помогите, спасите». Поскольку темы семейно-бытового насилия активно продвигаются и пиарятся различными феминистическими группами, пост Анны Кузьменко стал в миг популярным. Фотографий на самом деле было всего три, и все они вызывали подозрения. На одной из фотографий изображена якобы сломанная детская кроватка, но никто не обратил внимания вниз. Она не сломана, она разобрана. Поскольку все это происходит в моем городе, я получил уникальный шанс лично разобраться в ситуации. Итак, жила-была в Красноярске одна счастливая семья. Бизнесмен Алексей 7 лет назад взял в жены свою супругу Анну, причем не одну, а с ребенком от первого брака, и этого ребенка он принял как своего и воспитывал как своего Воистину случилось то самое чудо, о котором часто говорят женщины. Полюбит меня, полюбит и моего ребенка. Алексей занимался различными бизнес-проектами, в том числе открывал рыбный ресторан. Но в связи с коронавирусом пришлось это все дело закрыть. И остался всего лишь один небольшой семейный рыбный магазин. Магазин рыбных деликатесов, с которого, собственно, и кормилась вся эта семья. Вообще мы этот магазин изначально открывали совместно. То есть потом, когда начались проблемы с бизнесом, с, с вопросами, жена отошла, сказала, полностью занимайся, мне ничего не нужно. И я поднимал, брал кредит, справлялся с этими всеми трудностями, вопросами. У нас был свой ресторан, мы тоже на него брали кредиты, жена... Поуправляла, поигралась, ну, как говорится, и бросила. Я сам строю вот, так, вот такие аквариумы. Да, Я сам чего? обслуживаю их. Это именно морская, морские аквариумы, где у нас вот разного калибра устрицы, разного наименования, морские ежи. Это вот они и есть, да? Да, да. Достать посмотреть, одного можно? Да, можно. Он живой? Да. Его можно дать, вот, Да? Как бы так непонятно, что он живой, но мы откроем сейчас, попробуем. Ага. -а. Может уйдешь. Сразу выйти на Алексея Кузьменко мне не удалось. Несмотря на то, что в инстаграме есть страничка магазина «Мореход» и там есть номер телефона, позвонив по этому номеру, я вдруг попал на его жену, которая 20 минут мне рассказывала о том, какой ее муж плохой. Она обвиняла его во всех смертных грехах. Пил, бил, не любил, не уделял внимания, изменял, в общем, все по классике. Самым разумным решением было бы приехать в магазин самостоятельно и поинтересоваться рисоваться где находится алексей и почему не берет трубки однако меня опередил мой подписчик и знаете мы в красноярске здесь все между собой общаемся и вот он жил рядом возле этого магазина зашел и алексей оказался там и он говорит да приезжай конечно я дам всю информацию я говорю "А почему трубки то не берете он говорит понимаете я уже стал жертвой а так уже стал жертвой кибербуллинга, мне теперь, говорит, каждый день звонят и ее подруги, и подруги ее подруг, и случайные какие-то женщины из инстаграма, которым некому высказаться, и они хотят всех мужчин обвинить в семейно-бытовом насилии, они, говорят, льют на меня все ушат дерьма, да куча еще звонят всякие телекомпании и предлагают вынести сюжет на общественное обсуждение. Чтобы избежать излишней нервотрепки и клеветы, Алексей стал общаться только с родными и близкими. Как случился-то, собственно, этот вообще весь конфликт, с чего это вдруг она жила, решила все это бросить, убежать, разместить в Инстаграме ну, посты провокации? Вот как вчера обсуждали, да, то есть смотрелось э, вот этих вот сюжетов, да, домашнее насилие, хотя ну. у нас... Никогда его не было, как-то вот, может быть, обострение тяжело, вот с ребенком, устало просто-напросто. У нас периодически, каждое утро скандалы из-за того, что Анна ругается на Софию, ругается матом, ругается. Это моя приемная дочка, я принял Анну, но уже с ребенком. <связывающие> с эти сборы в школы, эти уроки, все это происходит с матами. Я периодически делаю замечания и объясняю, что как нельзя общаться с ребенком, так нельзя общаться с, дев с девочкой, тем более с девочкой. То есть был свидетелем, к примеру, ребенок идет, еще не собрался, сменка летит в догонку к лифту. То есть это прям ну, обсуждалось даже на семейном совете и... Пытались ее поведение подкорректировать, на которое она просто не обращала внимания. Что касаемо бизнеса, я сказал, что это терпеть не буду, давай тогда расставаться по-мирному. Она решила, говорит, тогда я все продам за копейки, то есть вы либо все уничтожите. Uh -huh. То есть за копейки продать я не позволил. А Анна решила все уничтожить. Полностью позолить, сказать чего не было, предоставить фейковые фотографии, ну и описать меня с негативной стороны. Ну, кстати, вот эти вот фейковые, так сказать, фотографии, они все-таки имеют реальное происхождение? Они имеют реальное происхождение, потому что у нас был скандал как раз из-за Софии. Я, э, то есть, как-то сгоряча. Я не в нее бросал пульты она ведь говорит, что она я, что я ее якобы избил, а я бросил пульт. Мы на кухне находились, детское кресло. Ну, то есть, вот, я, как бы, этот, бросил, а он случайно отскочил. То есть, не было... Он отскочил, и куда... И он попал. поцарапал ей бровь. Uh -huh. Просто подсоряю. Люди в соцсетях комментировали эти фотографии и говорили, что они не похожи на реальные. Во-первых, кровь течет как-то неестественно, говорили они. А во-вторых, в случае, если бровь вам именно разбивают, то вокруг брови распухает все. Об этом говорили мужчины, которые участвовали в драках и в качестве доказательства прилагали свои фотографии. А где я вижу на фото, что она вся залитая кровью, вот это вообще пайковая то есть, когда она ее сделала, непонятно. Вообще непонятно, когда она ее сделала, для чего она это сделала. Вглядитесь внимательно в эти две фотографии, которые Анна разместила в своем инстаграме. На фото слева у нее действительно кровоточит бровь из-за того, что пульт Брошенный Алексеем отскочил от кресла и попал ей прямо в бровь. Как видим, никаких дополнительных опухлостей, никаких дополнительных синяков мы здесь не наблюдаем. Вторая же фотография, которую вы видите справа, сделана явно в другое время, даже с другим макияжем. Как будто Анна специально ее делала для того, чтобы поучаствовать в каком-нибудь флешмобе, посвященном семейно-бытовому насилию. А фотография со сломанной кроватью? Эта кровать как раз разбиралась, когда она съезжала. То есть она переезжала от меня, ее разбирали. То есть там доску вытаскиваешь и как бы все. И все. То есть это не было как-то ну, Это насилие. не было ни в этот день, ни позже. Причем я даже отсутствовал в тот момент. Ясно. Я не видел, я отдал возможность э, выехать из квартиры без моего присутствия, разрешил забирать все, что захочет. Я когда ее спрашивал о том, в чем причина семейного конфликта, она сказала, что причина в том, что муж алкоголик, муж бухает, муж не ведет никакой бизнес. И кто меня знает и знает клиенты меня, то что я постоянно на работе. Я сам стою за вливан, я сам готов, она неоднократно размещает. Если бы муж э, букало бежал э, на диване, как бы там, а Анна, как у нас э, себя поднесла, она работала и вот всем занималась. Ну, наверное, бы так не выглядело бы эта А выпивать, я выпиваю, но ну, ничуть не ни, ни больше, чем все мужчины. У вас сколько сотрудников здесь сейчас? Один сотрудник. Один сотрудник. Это, это малый бизнес, я так понимаю. А, да, я, да, я, даже, да это просто маленький магазинчик, да. раздут их теперь масштаба. Вот, вот. Мы очень всем любим, я очень люблю и ценю своих клиентов. А, как бы понятно, что всем не угодишь, но все-таки больше положительных у нас отзывов, 95% положительных отзывов. Люди к нам возвращаются, у меня сейчас отсутствует аккаунт, мы меняем номер, она заблокировала все номера, она заблокировала сайт, она забрала инстаграм, поэтому мы практически без связи. Алексей, у меня возникают вопросы, на кого на самом деле оформлен бизнес, если здесь написано не Анна Кузьменко, которая предъявляет претензии, а Кузьменко Галина Владимировна, это кто? Кузьменко Галина Владимировна ⁇ это моя мама. Когда Анна, у Анны начались проблемы с законом, то есть Анна уже более двух с половиной лет подает нулевую декларацию и не имеет, еще раз повторюсь, отношения к данному магазину. В телефонном разговоре Анна Кузьменко сообщила мне, что буквально в течение трех дней после начала последнего семейного конфликта Алексей... В тайне переоформил весь бизнес на свою маму. Но в свидетельстве указана дата 30 декабря 2019 года, то есть два года назад. Но что стало причиной такого переоформления бизнеса? Получилось так, что она занималась грузоперевозками. Я не влазил туда и не контролировал в этот момент. И на нее подали в суд то, что она не оплатила услуги грузовым автомобилям. Куда ушли эти деньги, я не, не знаю. А это давно было? Это два года назад, в 2019 году. Угу. То есть она проявляла в суд грузоперевозчикам. А сам вот этот бизнес, она, то есть ты, ты, ты говоришь, она не работала, да? то есть она занималась ничем-то, да? Она же приехала во Владивосток, у нее было ИП, она координировала, как скажем так, закупщиков продукции и грузоперевозчиков. То есть с этого имела процент, uh -huh. и должна была оплачивать, ей платили как за грузоперевозки а uh -huh. она должна была оплачивать транспортной компании. Uh -huh. но вот транспортной компании она не оплатила получается просто кинула транспортную компанию и из-за этого был у нее суда э, да, да из-за этого был суд с этой транспортной компанией а почему не оплатила за деньги дела? Э, я не знаю если честно нет я знаю куда, но просто шоковал Алексей, вот э, жена ваша утверждает, что она все семь или восемь лет брака, она работала, тянула это на себе все. Насколько это правда? Она, она где работает? Э, какая у нее специальность? Э, э, нигде не работает уже на протяжении семи лет э, изначально. Мы начали открывали и стояли за привавком вместе, поскольку это семейный бизнес был. Потом через полгода Аня полностью отстранилась от магазина. Я, потом год стоял я за привавком. И мы уже вот нанимали продавцов, которые нам помогали. Но периодически, то есть где-то ребята работают, там три. Три дня я, где там ребят, ребята работают, там пять дней, два выходных работаю я. То uh -huh. есть я сам стою за прилавком, я сам готовлю, я сам то есть изобретаю какие-то новые кулинарные вещи. Так, внимание, реалист сейчас будет смертельный номер. смертельный номер исполнять. Будем пробовать устрицу. Как она на Интересненько да? Какие ваши первые впечатления? Немножко напоминает вкус суши, наверное, <свят> <свят> в какой-то мере, потому что там тоже та рыба. Ну Интересно, так мягко идет. Приятно. <свят> Приятно, да, такая она. Да. Понимаю я теперь, почему люди их так ценят. <свят> Вертельный номер два. Пробуем морского ежа. Ситрой, сначала без соуса, потом соуса. вообще непонятный вкус. Почему? Ну, совершенно же это другое, я такого не ел никогда. Но, оказывается, это съедобно. Ну, привкус такой интересный. Ну, йод. йода. А, это йод, да? Mm. Uh -huh. То есть, вот так вот он выглядит, да? Да, это вот так майловская вайна. скорлупа такая. Да. И вот это его мясо, да? Ну, текря. А, икра. А да. мясо само этого езжает? Да, мяса нет в нем. А, нету. Да, икра, кишечник. Кишечник умирается mm -hmm. и остается икра. Что mm -hmm. угу. их поставляет в Красноярском горло? Mm -hmm. Мурманск. Нет, фирма какая? Я сам заказывал в а, То есть не, не здесь, не здесь. Mm -hmm. Нет. Нет. Либо с у Востока. Блин, интересный вкус. И сколько стоит вот этого в да, Ну там повешенные, в принципе. Семейный конфликт, который произошел, не такой серьезный, как кажется. Это вот история не стоит выведенного яйца. Просто при... было предано англаски за счет развитого нашего Инстаграма. Ну за счет хайпа на инстаграм. За счет хайпа, насилия, да, да, да. да. Тут же как сразу... сейчас это модно. Хотя никакого насилия не было. Сразу появились комментарии, что вот, ужасные мужики. Мне, мне люди звонят, и женщины, и мужчины, и наши клиенты. Говорят, мы вас знаем, ну, вас это, Алексей, мы тебя знаем, мы, мы тебя поддерживаем. Так что остается только держаться. Сейчас Анна говорит, что просит у вас хотя бы по 1000 рублей в день на питание для детей. В деньгах я никогда не отказывал, и доступ у нее был всегда к картам этого магазина. Но она говорит, что по тысяче рублей на ребенка, хотя сама позволяет себе идти в поликмахерскую и тратить по 18-20 тысяч на волосы. Ну, то есть для вашей семьи это было нормально, да? Пока, ну, бизнес 18 тысяч. Э, нет, это было ненормально с учетом того, что мы пока оплачиваем кредиты за ресторан, который не пошел. Mm -hmm. И я неоднократно просил ее сэкономить в этом плане, найти более бюджетного поликмакера. Задумайтесь, ведь это довольно типичная ситуация для России. Мужчина взял замуж женщину с ребенком от первого брака. Женщину, которая уже одну семью разрушила. Они прожили вместе 6 лет. Потом решили родить еще одного ребенка. И вот в момент, когда у женщины рождается новый ребенок, у нее что-то происходит, видимо, с головой, она начинает больше скандалить, она начинает устраивать всякие разные конфликты, уходить из дома, разводиться и ломать еще одну ячейку общества. И в последнее время стало модным среди женщин в такие моменты выставлять себя жертвами семейно-бытового насилия. Мы будем следить за развитием ситуации. Я обязательно свяжусь с той транспортной компанией, которую кинула Анна с виду такой божий одуванчик, женщина, кидает на огромные суммы транспортные компании. Алексей сейчас очень сильно переживает за своего годовалого сына. Несмотря на то, что в ролике он держится молодцом, за кадром при съемке на глаза у него наворачивались слезы. От понимания того факта, что сына ему сейчас не отдадут. Не отдадут, потому что так принято в нашей системе. Отдавать ребенка всегда матери. Отдавать ребенка всегда женщине. Тем более малолетнего ребенка у алексея впереди еще большая нервотрепка куча времени которая будет потрачена на суды по разделу имущества суд по разводу суд по э, определению места жительства ребенка и по порядку общения который порядок общения у нас женщины хронически не соблюдают из-за это почему-то никто их не наказывает но мы всячески будем поддерживать его морально и постараемся поддержать на плаву его бизнес. Теперь, если мне нужны будут морские деликатесы, я приеду в его магазин и что-нибудь куплю. Алексею придется делать ребрендинг, потому что товарный знак «Магазин мореход» принадлежит по бумагам его жене. Жене, которая сказала, если мне не удастся отжать твой бизнес, я его разрушу. В общем, господа бояре, ждите продолжения этой истории. Оно обязательно будет.